Здравствуйте, дорогие мои друзья-россияне. Я Ринато Монти. И приветствую вас из Италии, из Рима. Я очень люблю и поддерживаю Россию. И меня заинтересовал ваш проект, который я случайно увидел в интернете. И мы с российской певицей Галиной Комиссаровой решили записать военную песню «Священная война» специально для вашего противорского центра «Патриот» для проекта «Города-герои». И я приглашаю всех принять участие в вашем замечательном проекте. Большой привет вам из Рима, ваша Рината Мортина. Благородная скипает, как война народная, война. центр Патриот приглашает всех россиян принять участие в проекте Города героев.